и килл кил килл с вами и сегодня в этом видео будет топовый респак для бв а пока мне начнется не забудь поставить лайк подписаться на канал более 90 людей смотрят без подписках это так это вообще не дело давайте подпишемся на канал потому что ну это капец у меня самые топовые респаки которые могут есть вообще на этом ютубе короче а мы погнали к так ну шо ж пацаны короче началась наша катка я не знаю почему у меня что с интернетом Охуенно, я знаю, чё это за дерьмо. Ну, короче, вот такие топов зеленые у нас респак, которые не умеет строиться, у нас дрищ. И все, больше ничего не могу сказать. бам-бам-бам. как же плохо строится, все блоков нету, проще умерить. Или киву прописать. Ой, блоков нету, быстрей! Тикрей, давай тикай. Короче, железо что-то не хочу тратить. Хотя бы позовут ты еще не достроился? Давай достроим. Да, конечно, не достроился. Блять. и одеть не мог. бля, там на центре уже какой-то желтый долбоебик Ой, извиняюсь, вырвалась да не то слово, просто. Морально, сексуально, тотально. Ух ты, морально, сексуально. А, да, мы Сексапон! про чек... Я забыл уже. А, ты просто рукой, что ли? Да, бля, я убью, пинаи, нахуй. Мне только броня, я сошли. Пир, бля, у этих лохов. Желтый, лавашки, да я полный, полный. Красный попадать умею у Да, ну, короче, играем обычный бэдбарсик. Харт мы не умеем. Ч за красный дичи? ё -моё, лаги. Как лагает? Лагает! Чего? Бля, чё за лаги у меня? Я вообще не понимаю. Угу. Меня Идич даже какой-то мог побить. Просто бьет и все. Вообще Нет. ноль. Ну да, ну да, это неприятное ощущение. Охуеть, блядь. Жопа, это лысо. Я писю, дрожьё, просто. Ладно, да. да. Не, ну, нет. чуваки, я ебу, блядь, вас просто в рот, нахуй. Подписку оформили, блять, быстро на этот, блять, канал. Субскруйся, нахуй. Да, будут скоро ты... стримы. Да, все, вот это вот важная информация, на, на эти, нахуй, нахуй. Пиздец, вот, блядь, я ебу, блядь, интернет ебаный, нахуй, чурка, блядь, ты, ты, нахуй, блин, че нахуй, блядь, ты упал, и я упал, вообще, вот видите, как лагает, я просто, сейчас пойду комбиция, мне похер, 380 кпс, который не проходит здесь, ща будем унижать лохов, пошел нахер, ну ты все, полетел, Шабаудятина. А, мы... нападаем? Ага, а, как я напасть? Да давай! Да ты Детерка. видишь? Да у меня мало хп. Да, двух саиски, ну пошел, пошел, пошел, быстрее, быстрее, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Успел. Найс. Вот это командная дичь. А, а, вы разрушили красную кровать. Ну, молодец, хочешь на что-то способен. А -а -а. Ига гайбаны <свят> Все, пошли унижать. Набор с это характерного специалиста по voice секс. Бля, фига себе рыжая собака, Желтая. Желтая, блин. Ты... подошел такой фиаско золото спер и ушел. Короче, жри, жри золото. Не А там сверху есть? А, бой, бой. Все, пойдем унижать руку. Выстановись! Унижайте лохов там, которые дерутся. Все, молодец. Капец, пинги Но Ну это пинков просто обосный. Я не знаю, что это, как это. Фу, это ты как-то ну, разобирай золото Ну, султанчик. Так, иди ломай все иди ломай туда иди ты просто да ты, тут желтый ой синий ты иди ты туда ломай вот что обалдятина не понимает вообще ничего да я ш... ее убил я синий идет сейчас захренено чем просто Набивай килл дядь да блять сейчас он. и Короткие рубчонки, юбчонки, пидачонки. Да мне вынесли, конечно же, потому что, блядь, ебало. Да плюс, у меня пинги-то невозможно. Короче, катка будет записана прямо сейчас, и сейчас, и будет записано. Унижаем лохов. Как невозможно вообще играть на этом пидивороуде. С теми пинграми. Который может отсосать тебе три Трибаубаба? Три бау-баба? Да. Бля. Оформите заказ. Сука, я упал. Ты будешь всех так унижать? Да блин, сложно я тебе скажу, пингами вообще не Ну Давай, я тогда желтых пойду вынесу, а ты этих. Синих, что ли? А как их вынесу? Нет ничего. Держи их, главное. Сосай, блять. Мне же здесь два золота и как и держать 1 одной, одной ручонкой зеленой юбчонкой где-то еще одно золото исполнится и убегаю нахрен тут у нас он нерушитель 228 которого забивает Что это за дерьмо вообще включилось? Всё. Жри, золото здесь. На базе. На центре. Короткая девчонка. Епучая, девчонка. Полетел, сука, минус твоя бараня. Бля, на надо шкил прописывать. Ну давай их запушим, короче. У нас даже кровать не застроим. Хотя бы немного застроим. Всё. Может, чисто на центре посидим? Ну да, иди сиди пока. Мне брони закупить надо и все. Так, ну тут два золота я скину. И ещё два. Контроль пока. А я. я пожалуй, путь поломаю. Какой-то лох из гильдии ушел. Да пох. У них лук. Ну, Неприятная ситуация. Конечно. Он пытается скинуть серьезно. Может, лучше бы меч достал. Ну я тебе тут два золота скинул. А ты где? Я в центре. Не вижу. Ну, Ч с ними делать? Честно пить пойти. Меня убили, блядь. Ушастый долбав. Извиняюсь, это я не специально вырвалась из моего ротика. Прекрасно. Так, ну одну сюда. Второй. Блять, они идут. О, нет, он застопился. Так что я быстрее на центре. А второй сюда. Ой, укадрочек. Так, все, 4 золота у нас есть. Там еще можно мини-брон положить. Ой, а можно мне не через опять играть? Ой, Чу это за дичь, блядь? Надо, короче, сейчас его скинуть просто и все. Капец лагает, пацаны, я в шоке. Спинка-то. Давай. Да куда ты меня застраиваешь сзади? Капец, что у тебя за броня? Слил Центре. Сломал. Убил. А второй. Все, вынес. Yeah. Ну и все, короче. Надеюсь, закатка записалась и переходим, короче, к прощанию. Ну что ж, вот кассир получилось. Всем пока. Подписывайтесь, короче, на канал, ставьте лайкусики. Надеюсь, вам понравился. спак Ресурс спак! Проголосуйте правом верхнем углу. Подсказки нравится. Вон тыгайте вот на 4 досяна. Все, скоро, -скоро, скоро стримы ждите, надеюсь. Ох. Короче, кодовое слово. Стрим. Все.